Ну что, сегодня какие планы? Сегодня едем еще сходим на рыбалочку, посмотрим, как там у нас местная рыба поживает. Так, Небольшой такой экскурс. экскурс, да, будет. Ну все, ребят, пока не приключайтесь. Ну, что, ребят, подготавливаемся на рыбалку. Сейчас сделаем прикормочки. Пшеничные. Да? Пшеничные. Пипецком надо заправить. Это кукурузно, да? Угу. Проверим, чем на работе, если кормка или нет. Но ну, если рыба есть, она должна пивать. Она должна пивать ржавый дверь. <с1> <свеч> так, пченочка Все перемешиваем сварить да ее надо или просто залить кипятком? нет, ее, так. Uh -huh. дадим ей покипеть чуть-чуть, а потом ее зальем uh -huh. в пять. Мне то Её надо, чтобы немножко нахупилось. А -а. Газетки для чего? А, чтобы тепло сохранялось. Сохранялось тепло. А -а. И она там стоит. А -а. Вот, начитается литература. В <Стол> общем, процесс идет, ребята. Сейчас замутим интересную тему. Ароматизаторы в конце уже, да потом. Это потом. А -а. Разные mm. вкусы делаешь. Mm. Но все пробуем. Сладкие, и, ну всякие там. Ага. Ну, дальше увидим потом, когда будет. Да, я сюда делаю 2-3 вот, штуки. Ага. Вот. И у меня надо мной, вот, я, на лодке тревочка. Ага. У каждый раз ага. даже признал ну, это. Ага. И смотришь, на что лучше. Ага. А когда она есть, она пластила. Ага, вот распарилась как хорошо Я ее туда в сарай вынесу ага. Пусть она отпирает. А потом. потом уже будем, да? А потом мы ее туда замешаем ага. Так, ребята, ну прошло пару часов Сейчас будем делать прикормку Как в Ростовской области делают прикормку Добавим, да, чесночный? Ну, да. Не знаю, такой пропекорку застал. Попробуем, будет на него. Сейчас, как начнет на дне чеснок, Воды туда не надо, ничего. Хорошо пахнет такая получается масса. Сейчас еще водички сюда добавим. То. Она в себя впитала всю вагу. Тут надо вязку заделать. Да, тут, а течение, вот, она течение уносит. Uh -huh. Ах, вот мы быстренько и сделали приконку. Пять минут и готово. Чесночное готово. Теперь другой какой-нибудь Да, сейчас что вот можно? Вот карась ага. и делаем клубничку. Ага. На вещание можем, можно не совать. Может лучше анисовое вместо клубники? Ну, давай сделаем анисовое. В общем все так же делается, да? Также добавляем. Да, Мы на рыбалке испробуем, на что лучше клюет. В общем у нас будет чесночное, анисовое и вот на карася, отрезфорки такие. Так, ничего, ну ребята, выдвинулись на водоем, приехали на речку Дон. Да, ели место нашли. Воды очень мало, короче, в речке. Снасти уже подготавливается. Вот самый главный рыбак у нас сидит. Уже готовый. Уже готовый, да, Марик? Да. Самое главное, надо успеть поймать. Рябины, да, Марк? И маленький. Вот так вот устройство донки, мешочек, налаживаем туда. А чему мне тут неудобно сидеть? Найди место хорошее, чтобы тебе удобно было сидеть. Это что у нас? Какая? Чеснок? С чесноком? Да, чеснок. чеснок? Это прикормка да, с чесноком. Ну да. А так на чё э, ловится? На червяка? На, че? на червяка, да. На червяка. Ага. червяка паришь. Ага. А лучше всего на динамит. <с <Trade> <с <Ис> <на> точно. Это уже точно с рыбой будешь. Ой, и как раз на 8 лет. Ага. А рыбу будешь вспоминать, да? Ага. Хочешь одну червя просто насадить? Это один крючок? Два. Ага. Смотрите, что это. Там пузырьки. Что это такое? Побольше, да, червей надо сажать? Угу. Черви такие живчики, да? Ну. Угу. Попадем на солнце. Я тогда, я тогда уберу это. Мне жарко. Снимай, снимай. Конечно, жарко. 30 градусов с лишним. Но солнце все 40 чем-то. Все. Ну, первый заброс. Конечно, первый. А это нам кушать, чтобы... Это надо, чтобы кушать? Нет, это рыбкам кушать. А. Это тогда -то точно мы гусям прышие. кушать. купить. Готовы этой дырочке в пузырке. Ракушка. А что такое ракушка? Вот про это ты дышишь пузырек. Да, да, да. Ракушка там, которую я тебе давал. А. Вот, когда рыба клюнет, короче, вот это затрещит. Тут подшипники. Это из-под киндер-сюрприза. Это не рыба. О! А, вот она рыба. Спаси нам. нет? Да. Марик был, трав. Что за животное, ребят, напишите в комментариях. <свят> как он называется? О, какой. Какой у тебя улов. <свят> вот рыба это... называется водоросли. <свят> да, рыба так называется. Окунь. Покажи, Марик, живи, живи. покажи в кадр то. Возьми рыбу. Покажи подписчикам. Mm. Ну-ка, покажи поближе. О. А как рыба называется, знаешь, Марик? Я, я знаю, но я забыл. Я знаю, но я забыла. Окунь. окунь. Окунь, да. Я знаю. Ну окунь это самая обычная рыба на свете. Самая обычная. глотила пипец до самых этих на червя да Чё? вот две штучки уже поймали а говори, умею, я умею. А сейчас вот эту закинем ладу плетом и как клюни я рыбу. Ну, какую большую она ага. раз один... раз поснимал Ой, поснимал Она выскочит там. Но... Смотрите, мой друг. Угу. Скажи, что нужно: ставить много лайков и подписаться на канал. Ну, да, молодец. Да, ребята, подписывайтесь, кому интересно. Марк опять что-то поймал. Вот это рыбак. Опять? Ну ты рыбак. Я на я у тебя мать пошла, смотри. Купельку. Ну да, на воблу. У меня есть новый друг, его зовут Васька, а другой кого-то короче я откинул Было Саша. Саша, да? Ну короче, мы с ним поженись. Фу! Выпусти его, пускай В... женись. Влади, у вас подписи. Скажите, бабки, что это я поймал, ну, какую штуку поймали. Стерлядочка, да? Че, выпустим ее? Эй, меня Потому что она такая рыба редкая, ребята, ее надо выпускать. Она исчезает, ее вообще мало осталось в мире. Она вообще редкость. Такого что ли? Взяла на парыш. На опарыша? Подожди, это? Она... Вырастет, потом даст потомство. Если дадут ему вырасти, конечно. Тут и есть нечего, тут одна голова. Хорошо взял, да? Не то слово. Деду, не дура, не потерись. Подписчики не будут подписываться. Недоля, говорит, не матерись. Подписчики не будут подписываться. А кто матерится? сказал. Это я не глухой, чтобы, чтобы никто не слышал. Не отпускай. Прошу тебя. Она не хочет авой. Не-не-не, отпусти Марик. Это очень ценная рыба. Да, такую только выпускать. Она исчезает в Красной книге, она. <связывая> еще рыбка. Но я, я должен, я должен поймать. Вон, это редкая волсяп. Вон. вон она, видишь, редкая. Она очень тяжелая. Ну да, хорошая, слушай. Это ага. моя, это моя. Скажи бабушке, что, что это моя. Конечно. Пойдем, надо крючок. Значит? Да, да. Угу. Хороший. Вот, ребята. Ребята отдыхают. Иду я закинуть себе лодочку. Вот такая баржа. С чем она там интересно? Сейчас приближу, ребят. С песком что? Ли? Ну да. Вот такая, короче, рыбка. Там вторую уже кинули. Две вместе было рыбка. Короче, подпишитесь. За столько рыбы, победи приз, купи новую машину, Жугай. И у него, вот она машина, Жугай. Правда, она прокачанная, а вот она. Прокачанная. А дед за не сядет. Ага, вот такой рыбачок у нас. Ну, ну такой, так... ребята, видосик был небольшой. Все, всем пока, подписывайтесь да. на канал. А потом статика, меня поснимать. А потом будет новая серия, когда я буду снимать стрелялку. Да. Да. Все, ладненько. Все, давайте, ребята.